Патроны нарезные тип 1080 предназначены для применения на сверлильных, токарных, фрезерных, расточных, ЧПУ и прочих станках. Для установки в шпиндель станка эти патроны имеют хвостовики с конусами Морзе от 2 до 5, исполнение с лапкой по типу BE, BEK или конус R8. Для установки метчиков в патрон необходимы предохранительные головки. Диапазон головок разбит на три линейки размерности. Головки предохранительные снабжены механизмом защиты от перегрузки, предохраняющим метчик от поломки при заклинивании и для настройки различных усилий срабатывания механизма в материалах различной твердости. Для перенастройки сначала нужно освободить стопор. и ключом отрегулировать усилия проворота головки. Повернув вправо, увеличим, а повернув влево, ослабим момент срабатывания. Для этой процедуры применяется ключ со штифтами. Фиксация головки происходит автоматически при нажатии головки в гнездо. Смена головок происходит простым нажатием на кольцо. Мечики устанавливаются также легко. Достаточно вставить его до упора, он фиксируется автоматически. Для смены просто нажать на фиксатор и метчик освободится. Благодаря предохранительным головкам эти патроны позволяют нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях. Для нарезания резьбы выберите сверло диаметром, соответствующим размеру резьбы и ее шагу. Проще это сделать по таблице. Сверлим сквозное отверстие.